Привет, друзья! Меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. Все время это повторяю, чтобы самому не забыть, кто я. Вот вы все, все знаете, кто я. Я так повторяю просто, чтобы у меня не вылетело из головы. Простите, друзья, что не вовремя отвечаю. Вот у вас где-то стоит работа. Прощения попросил. Давайте теперь отвечу на вопросы. Светлана Зарипова посмотрела все ваши видео без исключения восторг. Так великолепно! и легко у вас получается создавать шедевры, действительно так бы сделала сама природа. Ну и я, дурында, вдохновилась и выкопала котлова на своем участке, собственноручно. Что делать дальше, пока не очень понимаю. Возможно ли показать вам фото этого кратера и задать точечно несколько вопросов? Ну, конечно, вы уже показали фото кратера, давайте вопросы. Я к вам посоветоваться. Это мой кратер, шли дожди, проливные, смыло много. Как теперь правильно укрепить? Размер 2,5 на 5 метра. Еще прибавляется. Одень шапку. Костя один шапку. Я четко думал, это мне. Еще прибавляются пологие берега. Мелководья. По метру, наверное, по периметру. И вот на ваших видео вроде все понятно было. Я смотрю свою яму и ничего не понятно. Теперь что хватать, куда бежать? Светлана, скажу, я понял, что вы находитесь в неком смятении и я не могу ответить на вопрос что хватать и куда бежать то есть хотелось бы конкретно конкретно конкретные вопросы что следующее надо сделать ну конечно да все легко действительно но есть некоторые некоторые нюансы ну такое маленькое озеро берега можно не укреплять объясню почему тем более что это ваше домашнее озеро к строителям претензий никаких не будет вот, только самостоятельно к себе. Вот, берега можно не укреплять, озеро маленькое. Дело в том, что когда э, вы уложите мембрану и нальете воду, то вода под своим давлением, она сама будет раскреплять берега, и они не осыпятся. Вот такой вот секрет. Значит, поэтому можно положить просто сразу мембрану. Единственное, что, ну, смотрите, шаг номер один. Вот все как есть, подровняйте та глубина, которая вам нужна. Плюс приблизительно добавьте к той глубине, которую выкопали, 40 сантиметров. То есть вот это будет чистовой ваш, чистовое дно. И вот когда вы оцените, что это у вас чистовое дно, 40, плюс 40 сантиметров от, от этого вашего дна, прибавьте 40 сантиметров. И померяйте, сколько у вас получается для глубины. Желательно, чтобы глубина в самой, в самой низкой точке была не менее чем полтора метра. То есть самая низкая точка вашего кратера должна быть полтора э, метра плюс сорок метр девяносто. То есть метр девяносто вам надо, надо выкопать яму для того, чтобы все классно было, работало. Это в том случае, если вы хотите, чтобы рыба у вас зимовала, на назимовалась. Если же вы хотите просто декоративное озеро на лето, и рыбу можно, в принципе, вылавливать, в аквариум садить, там озеро очень маленькое, можете ограничиться, в принципе, любой глубиной. Сколько, то есть на глубину не обращайте внимания, как хотите, так и делайте. Следующий этап – это укладывание геотекстиля. То есть сюда вот сюда, прямо на вашу вот эту вот почву, нужно уложить геотекстиль. Берите от трехсотого до пятисотого, я пятисотый беру, у меня большие объемы, можно трехсотый, 250 -ый даже можно взять, но лучше трехсотый, трехсотый геотекстиль. Посмотрите в интернете, что это такое, купите э, геотекстиль с запасом. Как считать геотекстиль и мембрану? У вас есть глубина озера, так? черновая глубина, вот, вот такая, все что вы выкопали. Эту глубину вы умножаете на 2 глубину и прибавляете максимальный диаметр вашего э котлована, то есть максимальный диаметр плюс глубина, умноженная на 2, это, это одна сторона мембраны и другая сторона точно также перпендикулярна, да, то есть вторую сторону промерите. Вот. У вас получится кусок резины, который вам нужно купить. Ну, резины, либо ПВХ-мембраны. Вот, вот такой кусок резины. В магазинах продаются обычно мембрана, э, мембрана каких-то определенных размеров. Понятно, что вам нужно, чтобы этот кусок вписывался в тот размер, который э, продается продает в магазине. То есть получается ваш кусок, ваш размер должен быть меньше, чем то, что вы купите в магазине. Потом вы укладываете эту мембрану. Как ее укладывать? Просто укладываете так, чтобы она полностью легла в чашу. И после этого вы, так как озеро у вас небольшое, прямо набираете воду. Она расправит эту мембрану и укажет вам на дефекты, ну, на, на, на ваши ошибки укладки. Где-то мембраны может не хватать, с краю где-то может больше. Тогда надо будет воду слить и поправить, подтянуть ее к тому месту, где ее не хватает. Давайте так, степ-бай-степ, сделайте вот это, потом я дальше вам расскажу. Хорошо? Если вам, если вам это будет полезно и вы это сделаете, да, вот степ-бай-степ, сделайте вот это, потом напишите мне, я вам дальше буду рассказывать. Хорошо? Все, договорились.